Представляем вашему вниманию ключ для пожарной арматуры К-80. Предназначен для обслуживания соединительных головок, напорных и всасывающих рукавов. Применяется для смыкания и размыкания соединительных головок диаметром до 80 мм. Ключ накладывается на соединительную головку так, чтобы крюк сегмента ключа захватывал продольный выступ обоймы соединительной головки. Рукояткой ключа осуществляется поворот обоймы соединительной головки. Сопротивление прокладок соединительных головок преодолевается и гайки полностью смыкаются. Более подробную информацию о пожарном оборудовании, а также способах его применения вы можете найти на нашем сайте euroservice.com